А телек умирает, а телек умирает. Это стыдно. Мы сошли с ума. А -а -а а -а -а -а -а! Че, ты, ты притащила бутылки шампанского? Давай открывай жопу, давай быстрее. А это YouTube тут можно? Это не по сценарию, если что. Ты вообще знаешь, сколько мне лет? И сколько лет Егору Криду. А мне говорили в 30, только жизнь начинается. Ты сейчас серьезно говоришь. Меня бросил мужик. Это хочет денег. Друзья, доброе утро, смотрите, какое прекрасное утро, снежок идет, вот, а мы сейчас приехали на съемки мужского и женского, потому что наша сегодняшнее в Украине и вы сможете увидеть, как на самом деле происходят съемки программы. У нас тут небольшой закулисье, и небольшой эксклюзив как вы видите, пока народу вообще нет, все готовятся, Юль сама приезжает в 9, Намучит мучает, 9 утра. понятно. Так. В кадре, когда ты смотришь по телевизору, кажется, что здесь все такое большое, такое все мощное, а так заходишь, и она такая прям компактненькая, небольшая. А эта сторона, на этой стороне сидит как раз Юлька, а вот здесь Александр сидит с той стороны. Ну и вот, собственно, для наших прекрасных гостей место, такой диванчик, здесь вот камеры, здесь две, здесь тоже две камеры, вообще всего здесь 10 камер, прикольно. Ну что, ребят, так студия выглядит без света, а так со светом, ну что, в гримерку пойдем? Ворвемся, пожалуй. Ну что? Мы пока ворвалась? тут гуляли, я ворвалась ага. грязным образом. Здравствуйте. Грязным Можно? образом? Грязным образом. Я всех под, подвинула, потолкала у вас знаете, у нас это, что? чтобы развернуться. Знаете, честноте, да не в обиде, знаете ли. Я вижу, так уже кофеечек с утреца. А ты рассчитывал, что ты сейчас придешь, что-то у меня хоромы Да, вполне себе хоромы, я считаю, очень удобный диванчик. Ты тут иногда спишь? Нем, нет, кстати, но, не это, еще, но это новый гриммагон, и он на самом деле, ну, типа. Нет, он, конечно, не новый. Имею в виду, что он нет, у он меня выглядит. Новый. там, Да, вот я хотела сказать, что ты как-то его ты похвалила. Еще, ты еще не видела тот, который был предыдущий, в котором мы жили три года. <laughs> он был меньше. Ну, у вас два вагона, я смотрю, у вас Один Саша, один. один мой. Ну, конечно. Вот я да, видела, но по-моему Саша еще нет. Там. Судя Саша, по естественно, приезжает позже, потому что ему не нужно.. В столь длительное время для того, чтобы выглядеть прилично в кадре. А сколько он, вот... он моложе, он симпатичнее, его припудрило пошел, а мне надо долго сгребать свое лицо. Подожди, а вот сколько, за сколько ты приезжаешь до съемок? Ну, давай так, когда начался про... именно этот проект, потому что везде по-разному. На всех проектах, на которых я работала, и буду работать везде, конечно, своя система. Изначально, когда начался этот проект, я... Трога приезжала за два часа, за 2.15. А, ну потому что так было заложено на макияж, пока меня соберут, потом же надо Сашу еще, потом нам надо обсудить программу, и вот это все занимало где-то порядка двух 2 часов, 2.15. Вот потом а, это было начало проекта. Но, Но потом я а поняла, что начиналась во сколько. Ну типа вот во сколько ты приезжала за два часа? Это во сколько? У нас раньше моторы всегда начиналось первый мотор в одиннадцать. Все uh -huh. приезжала здесь без 15 идей. Uh -huh. Потом э, мы отсняли, наверное, месяц, и мы поняли с моим руководством, ну, как с, не с Константином Львовичем, uh -huh. да, я говорю про руководство проекта, что э, все-таки э, это ток-шоу. А давай будем честными, ток-шоу в этой стране вообще веду. Я единственная женщина, которая ведет ток-шоу. Мы сейчас говорим конкретно про ток-шоу такого рода. Это вообще, в принципе, мужская история, Ну по-честному. Это же надо иметь железобетонные нервы, как бы характер и все прочее. И мы решили, что мне нужно приезжать на верстку, мне нужно слушать истории, мне нужно их понимать, вникать. И Саша огромный опыт на телевидении, он, конечно, в этом не нуждался. А я стала накануне вечером, либо после съемок, если мы поздно заканчивали, я шла наверх. где У нас сидят все редакторы, у нас у каждой бригады свой кабинет, ну вот несколько кабинетов, у руководства кабинет, у, каждых, у каждой бригады по кабинету. И вот я шла к ним и с ними обсуждала программу, которую мы будем снимать завтра. Вот, поэтому, в принципе, можно сказать, что я ну, никуда уже вечером не ходила, ничего, потому что мы все время обсуждали программу, я уезжала домой и утром возвращалась сюда. Ну, а сколько раз в неделю съемка Ну, раньше это было 3-4 дня в неделю, Там mm -hmm. да, могла экстренно, и сейчас продолжается возникнуть съемка, потому что если происходит какая-то актуалка, да, вот что-то случилось, естественно, что мы собираем эфир. Слушай, ну вот ты сейчас говорила, везде анонсировала, что уже выходит не один раз программа в день. Два да. раза в день. Поэтому вы еще больше начали снимать? Ну, ровно в два раза больше. Жесть. Это сколько раз в неделю вы теперь снимаете? Четыре дня стабильно. Просто увеличилось количество программ в день. Ребята, ты знаешь, рассказали мне, что очень часто бывают программы тяжелые, про ДИ, там, да про что-то такое, прям очень-очень грустно. И вы все на эмоциях, а следующую программу нужно веселую снимать. Да, позитивную. Вот это ну, да как вообще? Вот. Ну, вот так. Я работаю не от сценария, и Саша, я думаю, пользуется тем же самым. Мы работаем от людей. И, наверное... Вот возможность перезагрузиться дают люди, которые выходят, ну они же не виноваты в том, что там прекрасная многодетная семья, у нее там 70 детей, мы такие программы снимали, или, 70? Да, 72 или 74, вот сейчас просто не, не вспомню. Это Она, как? Ну вот так она воспитала за свою жизнь семьдесят, вот больше семидесяти ну, детей. Это приемные, Приемные, но это когда у тебя просто вся студия набита, все диваны забиты, они сидят уже чуть ли не на полу вот здесь на ступеньках детьми, а теперь посчитай сколько у нее внуков, Обалдеть. а еще правнуков, и ты видишь, что это не, ну это абсолютно счастливая семья. И когда ты выходишь в студию? то mm -hmm. перезагрузка приходит с человеком, mm -hmm. который вот сидит у тебя на таблетке, вот так улыбается, волнуется очень, потому что ей неудобно, но не хочет этим хвастаться, и все, и в этот момент происходит перезагрузка. А сейчас, кстати, ребята идут готовиться а, к программе, сейчас им будут рассказывать о том, что за программа, о чем она будет, правильно я понимаю? Да, да, сейчас да, вы да. да, это да, это да. А О чем меня? Не зовешь ты меня? Да ты там, я думаю, что там, наверное, не очень можно снимать. Здрасте. Здрасте. Мы не будем снимать тут, чтобы вам мешать. Ну, нам просто интересно, что ты. Ты же Лауру знаешь. Так вот посмотрел, как-то я сейчас запреклась немножко. Не буду вам мешать, вы, вы обсуждаете. Я сказала, программу. тебя не надо снимать. А не, я нет, нам предел. сказали, нам сказали. Все, я, я выполняю. А знаешь только что отличается эта съемка от моих stories, Когда, он не хочет, чтобы я его снимала, он начинает ругаться матом. Я не могу это выкладывать. А это YouTube, тут можно. Все, мы выходим. Мы пока нас не послали, мы лучше уйдем сами. В Лондоне мы жили все шесть лет без русского телевидения. И я на тот момент ну, пропустила вот этот кусок Сашиной э, телевизионной э, творческой Кар... карьеры. И я как бы, когда мне сказал Гордон, я говорю, ну Гордон, ну хорошо Гордон. И он так, а ты не боишься? И я говорю, почему я должна бояться Гордона? <свят> И я поняла, что я не... Ну, я, в принципе, так считала всегда. И в той конкретной ситуации просто поступила, как обычно. Что я не буду ни читать ничего про него, не смотреть, не гуглить. А кто это такой? А я Просто пришла на пробы. Пришла, сказала, здрасте. Сидел Саша. Здрасте, я поздоровалась. Он не в очень был в хорошем настроении. И я в какой-то момент ему сказала, я говорю, я понимаю, что ну, вы не понимаете, что вы здесь делаете, потому что ну, как бы вы уже точно ведете этот проект, и вас, конечно, ну, тут утром не хочется, наверное, сидеть. Потерпите меня чуть-чуть, это всего лишь проба, и, и вот, пожалуйста, не сердитесь, я не виновата. Ну, он посмотрел на меня таким же взглядом, в принципе, как и поздоровался. Вот, ну а дальше мы вышли на площадку, записали пробы, и в конце пробы он, я что-то еще раз рассказывал. он обернулся, сказал в камеру, Константин собирался принимать решение вам, но я свой, со своей ведущим уже определился. Вот, это очень круто. На самом деле, когда я узнала о том, что ты будешь mm -hmm. с ним тоже вместе вести программу, я тоже так думаю офигеть, ну как бы, потому что вы настолько ну, со стороны кажетесь вообще из разных миров, что вдруг вас как бы искусственно соединить где-то в проекте, ну как бы было, естественно, для людей странно И вообще я сталкиваюсь с тем, что очень часто мои знакомые про слыша про тебя говорят ну там да Юля Юль Юля типа у кого-то ну, у всех стереотип какой-то связанный с тобой что такая эмоциональная что ты там что ты там выясняешь с, с кем-то отношения потому что на проекте ты так да. а потом с тобой знакомятся влюбляются и говорят блин Юлька такая там умная мудрая глубокая такая такая такая, такая. И, и постоянно вот я всегда так слышу вот ты сама как часто вот слышишь все время это странно, если мы обсуждаем, ну, то, что мы обсуждаем в нашей программе, быть девочкой. Поэтому, естественно, что э, это не игра, это просто абсолютно честные эмоции. Я такой в жизни тоже бываю. Бываю. Но мне бы очень хотелось, чтобы меня в жизни не заставляли такой быть. Ксения Анатольевна будет теперь вести проект на Первом канале, и причем недавно было объявлено о том, что она это будет делать как раз Гордоном. Как ты отнеслась вообще к этой истории? Ну, во-первых, я знала об этом очень давно mm -hmm. отца, ну, естественно, от Саши, потому что ну, помимо того, что мы работаем с Сашей в кадре, у нас прекрасные отношения в жизни еще. Я отношусь это как к, к новой Сашиной истории, которую, ну, я считаю, что он сто процентов должен делать, потому что... Ну, слишком много внутри этой копилочки Александра Гордона сидит, и пусть это уже а, все увидят. Это же все орут сейчас. Телек умирает, телек умирает. Все надо... А там не объясните, пожалуйста, тогда, зачем вот люди, которые на Ютьюбе все хорошо, идут на телек? Вот объясните мне, он же умирает. И Я это ты просто... не считаешь так? Я не считаю, да. Нет. Для меня это ощущение стабильности. Для меня это ощущение того, что, ну, как бы... Поэтому люди, у которых а, есть привычка... Вот это она останется. Да, но ты говоришь про тех, кто все-таки постарше. Потому что мы с тобой все-таки уже немножко другое поколение. А вот все-таки наши там условно дети, твои дети и так далее, у них, мне кажется, нет такой привычки смотреть телевизор. Они все-таки сидят в Ютьюбе сейчас. Ага. Нет. А что они тогда меня все знают? Куда бы я ни пришла к детям, все бегут. А, Юля, вы, вы ведете мою любимую программу моей бабушки. Программу бабушки, потому бабушка смотрит, а он рядом сидит. Понимаешь, поэтому не надо на ней рассказывать, что меня знают все дети. Это очень смешно. А можно я? Бабушка моя так любит, такая классная, еще что-то, понимаешь? И получается, что я-то тоже думала, что я такой срез аудитории совершенно другого возраста. А дети меня тоже все знают. Почему? Ты еще не там. На YouTube? Да. Мне кажется, что я персонаж не оттуда. Мне не нравится все, что там происходит. Мне не, смеш... не смешные шутки, когда бутылки шампанского открываются. Понятно. В пятую ты точку. другое для поколение. Я вообще... тоже не понимаю этого всего как... большинства. Ну правда, и мне не смешно это все, мне это не интересно. Поэтому, ну для того, чтобы это делать и быть интересной там, придется играть, да и. Что, ты, ты, ты притащила бутылки салатского? Давай открывай, жопу, давай быстрее. А -а -а -а. Пусть все посмеются, понимаешь? Нет, что ну, там, подожди. Да? Что сейчас надо сделать? Матом вырубаться? Нет, да? подожди, сказать, ты сейчас... Бузову упомянуть обязательно. Подожди, да. Бузову мы обязательно обсудим. А, дело не в этом. Кто тебе скажет, я буду Ты бузов. не будешь, я тебя спрошу. А, дело не в этом. На самом деле, конечно, ты можешь пытаться сделать то, что в тренде, то, что на хайпе и так далее, а можешь сделать то, что тебе интересно, то, что тебе нравится, и это тоже соберет свою аудиторию. Вот посмотри даже на того же Пивоварова. Сделал классный проект, да, редакция. Я с удовольствием его смотрю. Он абсолютно телевизионный проект. Мне кажется, что у меня, в принципе, просто еще не дошли руки до этого. Вот, потому что все, что мне предлагалось на протяжении полутора лет по Ютубу, если ты думаешь, что я не встречался, я Мне не очень нравится, У нас сейчас есть идея одного моего, там, одного из самых любимых проектов. И ну, тоже, понимаешь, вот в вашем современном мире ляпни что-то уже... Уже. Блин, ты знаешь, что социальные сети все, я даже э, недавно опять в очередной раз прочитала, что ты, оказывается, обосрала мужа э, Бородиной. Это просто за грани, Ну, просто, за... да, потому что сейчас журналисты а тоже берут все. вы тоже Мы, конечно, напечатали, а как же нет, ну, заголовок, хайп, седла. Ты понимаешь, что э, сейчас, в принципе, все журналисты да. берут всю информацию для своих э, статей и заголовков, из соцсетей, потому что ты выложила, написала, а что, зачем им ходить, бегать где-то, что-то рыскать, если у тебя же в твоих же соцсетях, это можно все найти. Ну, вот я тебе хочу сказать, вот ты приходишь, допустим, куда-то в компанию, садишься там за стол, там твой, ну, при, привел тебя твой супруг, какой то на работу у него новая, прекрасная, да, все говорят, ой, а чем ты занимаешься, ты говоришь, а у меня крутой проект, у меня вот people talk, и все тебе говорят, ой, я читаю, ой, и я читаю вас, там, а я вас не читаю, ой, зайду, посмотрю, да, а мне интересно, вот эти люди, которые подрисовывают мне в своих статьях прыщи. И я вот думаю, вот я к ним сейчас обращаюсь, я вот думаю, а вот вы приходите в компанию, он говорит, а чем вы занимаетесь? А я сижу в чужих инстаграмах известных людей, потом делаю скриншот и пишу про не Вам не стыдно? Вы что после себя оставите? Вот этот говнослед? Или вы что, делаете скриншоты и говорите, это я придумал? Кто ваш круг общения? Если они говорят, бегите от них. Если у вас нет среди вас человека, который вам скажет, что нет, это стыдно. Бегите от этих людей, бегите вообще, что вы делаете? Вы сошли с ума. Мне их жаль. Но есть второй момент. Люди, которые из мира, как мы с тобой, да. они в это не верят. Но, ну, не всегда. Чаще всего нет, да. но иногда бывает. Даже иногда, это, иногда да. Да. да. Но люди, которые привыкли, я говорю про всю нашу страну, и пока я не пришла на телек, моя мама тоже там много чего не знала, понимаешь, потому да. тому, что написано да, да, да, да. Да, да, да. Да, в каких-то этих пор... изданиях, издания, понимаешь, Да. да? Они, они же не виноваты в то, что это написано. Они привыкли верить uh -huh. тому, что написано. Они правда в этом не виноваты. И когда писали, что я уже два, год, я уже два года беременна, и писали еще что, это ужасная история, просто при противнейшем. Мне самой было стыдно за это, за вот то, что они пишут. Галкина беременна, еще что-то. Да, про вот, Галкина это вообще... А, стыдно должно быть тем изданием, которые в какой-то момент даже перепечатали. С которыми я дружу и с которыми я солидно. И когда ты приезжаешь куда-то в глубинку, а я же езжу в командировке, и я прям видела, как смотрят. Я говорила, ребят, ну вот, смотрите, вот, ну как бы. И, ну, ну я не знаю, наверное, такой мир. Так, да. это тебе э, подобрали луки, да, чтобы ты выбрала? Маня. Слушай, вот это в суд, я думала. Да? Я понедельник просто еду в суд. Потому что мы снимаем... Это жуткая история просто, ужасная, невозможно, такая дичайшая несправедливость, и, ну, это наши герои. Я еду на их судебное заседание в понедельник, ну, я же выезжаю еще на То есть вы сейчас наперед просто отсматриваете, да, или что? на сейчас, это Мани мне показывает, что мне в понедельник ехать, а в субботу воскресенье Маня не уже. Его, сейчас да? Можем, это вот в суд, да. я думаю, Давай. А вот это вот сейчас, можем либо вот это, либо вот, ну, вот так, мне кажется, прикольно. Да. Давай так. так. Так, ну, судя по всему, нам нужно выйти, да, чтобы ты Если переоделась. Если ты хочешь, чтобы я раздала. Ну, тебе нужно или мы, моте моте снять эксклюзив, у нас да. будет супер эксклюзив обнаженная да. Юля. У тебя, кстати, есть обнаженные фотки? Нет ни одной фотосессии голой нет ты знаешь что фильм где нет, там вообще нет они понятно где и предлагали нет у меня не было ну во-первых когда я долго была женой и Андрей Сергеевич несколько раз в интервью говорил что никогда фотографии моей жены не будет в, типа вот в этих журналах мужских журналах да а потом и знаешь что более того тебя наверное, сейчас удивлю а, ну, поскольку у меня случаются все-таки романы, как бы это казалось mm -hmm. Я никому никогда не посылаю свои фотографии. Ну вот, я знаю, что сейчас это, ну, типа, модно. все. Такие, не сейчас, это да? давно ну, типа, уже. все посылают там свои какие-то фотки, еще обнаженные или еще что-то. Я вообще Части никогда тела. этого не делаю, никогда. Вот клянусь, категорически просто, И Максим, какую могу поставить фотографию, ну, как бы, да, и она может быть там красивой, она может там с приоткрытым плечом, но эта фотография точно будет в моем инстаграм, ну, сегодня или через неделю. этот мужчина не получит от Юли, понятно, никаких... Я считаю, что нет. Так, ладно, давайте мы тогда, а ты фотки? Я? Кому не слайд, прошу прощения, да, нет. Мы я как-то не, не знаю, мне как Слушай, ну ты это понятно, человек. ну нет, ты-то понятно, представляешь, ну ты отошлешь, а ты же не знаешь в итоге... Окей, как как у... с такими не общаешься, про нет, не Нет, ты не знаю. поняла. Сейчас... Там потом продавать, Слушай, ну, это, а ты, ты что, не следила, сколько было скандалов, слив фоток вот из-за этого того, что iCloud, вот этого всего, там у Юльки Ковальчук, у кучи народу, там слили их обнаженные фотки. Ну как бы я на самом деле тоже вот как бы все-таки думаю, что зачем вот это вообще себя снимать, потом где-то в iCloud это будет и не дай бог кто-то где-то взломает и зачем ну мне кажется это не только отправлять ну как-то даже себя фоткать я как-то ну не знаю мне Странно. я как бы у всех свои фантазии но мне кажется что это какая-то ну вот это вот присылание себя короче и... юля этого не делать если вы хотите встречаться с юлей ухаживать за юлей сексуальный не, не будет в сексе фото все что вы сможете сделать это просто фоткать меня когда я сплю а это, а Ой, очень Здрасте, да, <связь> <очень>. <связь> вот Правильно, охраняйте страшно. Юлю, да. чтобы <связь> к ней никто не подходил, чтобы она тут была в целости и сохранности. Ну. А мы с тобой не обсудили проект Баби Бунд. А. Я что вам вы очень горло встала? <связь> Чего ты меня все оставил? Ты хайпоном на ее имени Баби Бунд был на Первом канале. Почему не пошел проект? Я не знаю. Это вопрос к руководству, потому что, ну. То, что он э, тяжело давался, э, прежде всего, физически, это правда. Ну, потому что то, что Но все вы... очень разные, по-моему, да? Но ну, в этом же история была, чтобы все были очень ну, да, разные. Да, ну, там, мне кажется, друг друга никто не слышал. И Оля, по-моему, там вообще обижалась на вас, потому что ей mm -hmm. мало давали mm -hmm. говорить. А, дело в том, что когда ты работаешь на проекте, где не ты один ведущий, нужно понимать а, самую главную вещь. Ты пришел на проект или ты пришел во имя себя uh -huh. это две разные вещи у меня есть программы на которых я очень мало говорю когда веду саши изначально когда мы начинали я никогда не билась ни с кем из своих соведущих за время в эфире uh -huh. вот мне количество этого времени вот искренне говорю поливать не главное качество поэтому если я в какой-то момент вижу что мой соведущий сделать это лучше чем я я топлю за проект они угу. а за себя в этом проекте вот это две разные вещи если ты сидишь на проекте где пять человек ты, ты определись ты за себя топишь или за проект вот и все но я думаю, что как бы ну, таким ну, ярким личностям, которые привыкли к индивидуальному вниманию, у кого есть там, собственный большой ресурс в виде Инстаграма, наверное, это сложно, да? потому что когда ты привык, что наблюдают только за тобой, ну, как бы работать в команде, наверное, это непросто. Из-за этого, в принципе, и была тогда эта ссора, когда Ольга ушла из студии. там ну, Мы на самом деле помирились, она на следующий день с цветами приехала. Здрасте. Здрасте. Как у вас тут? За Закулисье. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Я предлагаю... Есть ли хоть одна причина, по которой да. можно на улице выселить семью с восьми детьми по гордону ответить постараемся понять. Это шеф-редактор наш, <с это редактор монтажа, это Гуран, наш режиссер, у нас тут целая команда. Офигеть, вас много. Гуран, сколько у нас камер? Расскажи, всем же интересно. Мы посчитали десять. Правильно, Правильно считаем? Да. Все, 10. нас 10. выгоняют. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас хорошо знаем. Всегда вашу пожалуйста. Спасибо. Я в студии, кстати, никогда телефон не беру. Как а, раз Янку поспать. прислала, приглашалку в Сочи. Янка какая? Ну, с жары. С жары. И как ты понимаешь? Вы только что, -то что -то прорекламировали жарафест. Жара жарафест в рекламе не нуждается. Вот так вот, ясно? А вообще ты любишь вести вот всякие такие премии, получаешь какое-то удовольствие или скорее это такое просто вынуждено... Не, ну жара а вообще не идет ни в какое сравнение. Конечно, я все это люблю. Это вообще какое-то потрясающее. Это... Я не могу объяснить, что со мной происходит в Баку каждый раз, но мне кажется, что это место, в принципе, мне очень подходит и идет. Я, я кажется, смотрел... очень хорошо... Я смотрела у Елены Малышевой программа, на которую ты приходила, и там, значит, что про генетические какие-то там, вот эти вот... Да. Что-то с тебе сделали, какой-то тест Целую тест книгу, Елена да. Васильевна мне целую книгу сделала Да. Ты что, я сдавала специально, мы долго ждали да. а Это вот такая толстая книжка да. И там да. написано, что твои какие-то предки Были в том числе какие-то там родственники, mm -hmm. дальние-дальние в общем, были из Баку в том числе, ну, из Азербайджана. Я помню, как ты обрадовалась, когда услышала mm -hmm. это. Да. это я очень люблю. Я вообще люблю такие концерты, мне очень это все нравится. Ну, Слушай, ты активное участие, мне кажется, как раз принимаешь вот в социальной такой жизни. Да, и мне нравятся городские концерты, потому что это, ну, вот, как, как бесплатный. В Москве их много, правда. Да. У нас проходит фестиваль Акапелла, у нас mm -hmm. проходит вот это путешествие в Рождество. Да, а потом... ты там везде как, как, как, как активист джин. такой. Да. И я в, в, в, в, на многих площадках работы общение с людьми, которые приходят туда, это же бесплатно все, да, они приходят с детками, они приходят там с семьями, мы все время устраиваем какие-то конкурсы, какие-то вопросы-ответы или еще что-то, и это все время такое живое общение. А ты же еще попечитель фонда... Амбассадор да, фонда имени по поколения, вот. да, и все вот. задают вопрос, почему именно этого фонда, потому что, ну, логично мама, трое детей, быть все-таки амбассадором какого-то фонда, который помогает детям. А у меня а, простая история. Детям ну помогают все, mm -hmm. а все-таки эта сторона, мне кажется, сейчас нуждается гораздо больше помощи. А, на сам телефон помогает ветеранам всех войн. И также мы помогаем а, а, военным госпиталям, mm -hmm. которые вот даже несколько раз а, а, после того, как мы привозили оборудование в госпиталь. и Причем мы делаем это всегда очень разумно. Мы никогда не везем оборудование в госпиталь, которое нам привиделось. Знаешь, вот мы захотели да. купить какой-то аппарат и повезли. Нет. У нас идет это в, в работе с госпиталем. Что нужно? Напишите список. Причем а, мне нравится всегда, что а, адекватно реагируют они. Они реально в этот список, у нас очень много они впису, а, вносят оборудование на нашего производства, но оно качественное и хорошее. Они просто знают, где Груто. его взять и какой именно э, марки, которая будет работать и помогать. Поэтому э, по их списку мы закупаем это оборудование и привозим в госпиталь в разные города э, нашей страны. Вот. И, к сожалению, это, кстати, к нашему с тобой разговору. Вернемся, сейчас от, отмотаем в, в грим-вагон, когда ты сказала, что откуда брать прессе заголовки. У меня был один показательный случай. Я вот все-таки его расскажу, э, несмотря на то, что мне придется там э, вспомнить кое-кого. Но я расскажу это, потому что это для меня это была очень показательная история. Ты говоришь про заголовки? Вот, блин, взять историю с мужика и придумать с ним роман, понимаешь, даже uh -huh. если он просто мимо проходил. Это мы умеем. Но сколько бы я ни вы ставляла постов. Вот мы только что а, в госпитале, в таком-то городе, вручили оборудование, все. Вот это не поддерживает пресса, это не делается заголовком изредка кто. К сожалению, потому что это не читают. Да, и, ну... понимаешь, но если вы не будете писать про все остальное, будут читать это. Я про то. Смотри, вот у меня ситуация, я лечу в самолете, мы прям возвращались из какого-то города, причем маленького, сейчас помню, летели мы чуть ли не победой, и я выхожу из этого самолета, Прям, как сейчас помню, по трапу спускаюсь, а мне телефон звонит. Говорит, здравствуйте. Я не буду называть этот, э, этот портал. А, и, и... Дальше дословно текст. Вот просто дословно. Юль, вы знаете, вот мы вам звоним, а я уже пост выложила про то, что мы вот в госпитале выручили оборудование, здорово там, ну там. Юль, вы знаете, а нам поступила такая информация, а дальше текст, что жена вашего мужа, Написала на него заявление. Вы не могли бы это прокомментировать? Во-первых, жена моего мужа это сильно. Во-вторых. Почему я должна это комментировать? Я вот очень всех прошу, причем я говорю это людям. Я не комментирую скандалы, я не комментирую а, ни разводы, ничего. Я не комментирую чужую личную жизнь. Мне на это а, право а, никто не давал. Вот если мне позвонит, а, там, допустим, человек, который разводится или еще что-то, и скажет Юль, ты можешь там, ну, вот по поводу нашего развода высказаться? Андрей, можешь? ли позвонить позвонит и скажет, можешь высказаться? Да, по поводу можешь высказаться, причем он не скажет заготовленный текст, ты не скажешь, ты нет, вот ты можешь просто высказаться там по поводу какой-то ситуации, или какой-то скандал, и мне кто-то позвонит, и скажешь, ты можешь вот просто прокомментировать его, как ты считаешь нужно, тогда я себе это позволю, но я не буду делать этого тогда, когда на это не поступил запрос, mm -hmm. запрос от кого, от людей, которым нужны заголовки, не ко мне, ребят, не надо, уже забудьте мой номер телефона, этого не делаю, уже замучилась это объяснять, честно, где-то что-то Водонаева сказал, давайте позвоним, Понимаю, что я не единственная, да? Давайте, и, и, и, уберите вы меня из своих записных книжек, я не буду это комментировать, но честно. Это не по адресу. Мы стали говорить про твою вот эту активную жизнь, что да. ты в фонде поколений состоишь и так далее, и вообще любишь все эти праздники. А есть ли у тебя какие-то амбиции в дальнейшем, какие-то политические? То, что касается... Политические, не знаю. Не могу сейчас сказать что-то конкретно по этому поводу. У меня есть одна большая амбиция и желание, а вот как я к этому приду? Через политику, через социалку. я? Через замужество это тоже возможно. Я не знаю, честно. Но я абсолютно точно знаю, что я построю большую сеть в этой стране. А, убираем слово «дома престарелых». Убираем. Потому что к этому словосочетанию мы, нам его еще выжигать и выжигать из наших сознаний много-много лет, угу. и это сложно. Вот смотри, есть, а, а, есть детские сады. Да. Вот нам же не стыдно туда ребенка отводить, угу. это не считается преступлением, ты бросил ребенка, ты плохой человек или еще. Мы всегда сравниваем что старики, что дети. Угу. А там они вот впадают в одинаковое, у них даже похоже поведение, угу. да? Они капризничают одинаково, угу. они там и, и требуют к себе внимания одинаково обижаются, если там не позвонила. еще что-то. Одинаково. Ну так почему же мы к этому слову, дом престарелых, так относимся? Почему же мы считаем, что если мы а, а, просто вот, а, ну, в прекрасном этом чудесном возрасте что-то такое оборудуем, это же не обязательно там постоянно жить. Да? Да, там знаешь... можно быть там пять дней в неделю, на выходу. Вот, вот, вот, вот. Но это бесконечное общение, это обучение. Кто сказал, что нельзя учиться там танцевать или там учить английский, или изучать историю, или новый выше... да. заниматься ну просто вот общаться угу. почему, почему они так плохо себя чувствуют почему потому что у них нет общения да, у нас точно нет. это будет я пока не могу раскрывать там кое-чего тайну но это будет и большой ресерч сейчас проводится как Здорово, это разных... это очень круто это но это, ну, это прям моя мечта я тебя поддержу если нужна будет какая-то твоя ну, поддержка это мое больное место очень больное место бабушки и дедушки да дедушки не стало бабушка жила э, у тети, все работают, да? она, ну, у нее была сломана шейка ведра и э, когда все на работе, ну что ты сделаешь? И, конечно, это, это мое больное место, это больное место. Ну Бабушка с дедушкой вообще, но дедушка для меня это это в принципе тот, тот человек, на которого я всегда опираюсь в отношениях с мужчинами, если честно, на него, на его отношение ко мне. Я вообще растопила М -м -м. его сердце, когда родилась. У дедушке был такой э, тяжелый характер, э, ну, такое прям воспоминание там, мамы, тети, ну, такое с характером. Ну, вот. и Короче, когда он пришел меня встречать в Руддом, я открыла на него свои глаза, посмотрела вот так, и он сказал. Ну, ты не понимаешь характера мой, он сказал, а можно я ее донесу до дома на руках? И все, после этого, <laughs> после этого а, он а, по, отметил по, время четкость с ну, такой он у меня очень струк структурированный был. И когда он будет гулять со мной с коляской? Он ходил гуляться на с коляской, я ждала его из каждой командировки. Он мне дожидалась, прям иногда вырубалась. А он мне из каждой командировки привозил подарки. Ну, то есть он прям, ну, ну так, ну как бы говорят, что там девочки, типа там mm -hmm. копа. То есть я опираюсь, конечно, ну, полностью. Ну, у меня это не часто происходит, но свести с ума могу. Мне кажется, знаешь, когда да. ты вот сейчас рассказывала про него, я думала, у меня тоже близкие отношения были с дедушкой, я думала, ну, я всегда думаю о том, что он как мой ангел-хранитель. Мой тоже. И следишь ли ты вообще хоть за, за политической жизнью хоть как-то? Ну, ты вот там ну, конечно сказал, следишь. Ну, а как, я не могу не следить, потому что ну, ну, все время что-то происходит, это меняются законы, которые мне ну, нужны. Вот сейчас непосредственно недавно смена была правительства. Да. Видим то что, как, что ты об этом вообще думаешь? Ну я вообще, когда улетаю из страны, что-то происходит обычно в январе. Вот что просто так было болеть, воздух перетирать, прошлое перетирать, перетирать будущее, считать говорить про настоящее. Ну хорошо, новые реформы, вот мат-капитал, как твое отношение к этому? Это очень сложный вопрос, честно. Опять же, это кто сказал? Это сказал президент, правильно? А дальше мы смотрим, вот за это ему спасибо. А дальше мы чуть-чуть спускаемся ниже. Вот если в нашей стране заработает такой орган, как органы опеки, угу. понимаешь? Да. Вот у нас сейчас все истории, когда стали говорить, вот им дают материнский капитал, они покупают не дома, а халупы, все это. Простите. А на что у нас пенсионный фонд, который должен утвердить сделку? И на что у нас орган опеки, который каждый получает зарплату из госбюджета? Что такое госбюджет? Это ты работаешь, я работаю, мы налоги платим, они mm -hmm. а зарплаты mm -hmm. получают. Ну, ребят, его... Как бы то, что вот он так сказал, круто, угу. поддержка, потому что мы знаем, какое количество родителей, которые действительно хотят иметь детей, но правда пока еще финансово не ставились. Или уже так случилось, что вот беременна, а финансово не стали. Здорово. Но есть же органы, которые должны контролировать, как будет расходовано угу. в этой конкретной семье вот этот материнский капитал. Так давайте их заставим работать, вместо того, чтобы орать, зачем нам нужен этот закон, зачем мы будем бабки раздавать. Но там же, как я знаю, там вроде бы ты не можешь его просто Да так мы каждый раз, раз, раз так, в том-то и дело, мы каждый раз в программе спрашиваем: вам утвердила эту сделку пенсионер? Да. Показывают, халупу она купила. Понимаешь, Вам утвердила? Да, утвердили. Так при чем здесь президент, при чем здесь mm -hmm. его желание помочь всем? Причем вы на местах разберитесь. Вы сделайте так, чтобы те органы, которые должны контролировать, куда идут эти uh -huh. деньги, чтобы они, наконец, встали из своих а вот этих вот а, комнатушек, в которых они сидят, понимаешь? Я была в этих органах опеки. Пусть они встанут и начнут, наконец, заниматься. Uh -huh. Органы опеки, пенсионный фонд, все, кто утверждает эти сделки, все, кто должны это контролировать, мы просто должны заставить работать их. Вот uh -huh. и все. И так, в принципе, касается любой истории. Мы, по-моему, приехали, да? Да. Мне кажется. Мы сейчас подъехали к Инне. Да. Она там сама будет, да? А да, продолжать. она должна быть. Но вообще чудо, что она здесь оказалась, потому что Инка же в Питере живет. Да. Ну вот. это, это правда случайно. Я вообще, я, я вообще А ты ее предупредила, чтобы... что камера была? А, а как было вообще а очень? Смешно. Я ей пишу тебя. Типа, ну, там, Илинка ей написала, можно там, а, а, потому что а, ну, я не могу никуда эту примерку засунуть. Ну, мне не, не, некуда, мне насрочно. И типа я такая же инки пишу, я говорю, спасибо, Мусь, а жалко, что тебя не будет, она, она мне присылает фотку. Вообще-то, я здесь. Вот, я Ой, обожаю круто. эту фотку. Слушай, реально офигенная фотка. Просто космическая, скажи. Очень красивая фотка. Постой рядом. Я обожаю. Я сейчас не так хорошо. Она выглядит. просто, если сейчас без немножко с другой прической, но это она. Если вы не узнали. А где Инусика? Привет! А, а я, смотрите, какая ты, ты даже с веснушками. Да. Привет. А Привет. что Привет. это такое? Это Слушай, татушки а такие, ты да? ты понимаешь, ты же меня не видишь. Я-то думала, да. ты меня увидела, я там переодеваюсь. А, да ладно. Я переодеваюсь, и ты. А я фотку а показываю. Аня, фотку. Да. На она она тебя не, не тебя, она себя увидела. А. А, ты, мы можем ворваться? Да. можно ворваться? Да. Можно ворваться. Хочешь я Ого-го-го, так, в этом наряде ты будешь выступать на жаре? Нет, на жаре А, нет. нет. А, это куда платье? Ну, на На один из дней? Блин, это нечестно. Она жрет, и не толстеет, так нельзя. Но зато она с утра ничего не ест, она вообще везде ничего не ест, зато вечером только один раз ест. Как так вообще бывает? Потому что я, застой, я буду А жить. Потому что она еще вот так. Ну, я не, ничего не знаю. Я, я как бы тоже вроде кручусь. Что, ты толстый? Ну, а я, конечно, ну, сейчас, ну, сейчас, да. Сейчас, да. А, а, вообще считается, что два кризиса у женщины. В 30 и в 50. А мне говорили, в 30 только жизнь начинается. Нет, а нет, нет, нет, я не В 30, 30 говорят кризис. позже. Вот Даже именно больше. кризис. Вот в 30 и в 50. Нет, ну в 30 я согласна. Я мы... поняла, что у меня целулит, у меня там это, там <coughs> все, в 30 я это осознала. стою, блин, с двумя. У меня две Нет, У меня не было кризисов 30 У меня было все в порядке, у меня был классный мужик, известный. Двое детей, Мальдивы, друзья, и вообще вот так я встретила 30 лет, все было прекрасно. То есть у меня вот, ну как бы не случилось этого кризиса, но то, что стало меняться тело, это правда. Uh -huh. Я не знаю, как у других, у меня было вообще такое ощущение, что тумблер приключили. Такая ходила вся высохшая, классная, понимаешь, на ночь суши обожралась, соевым соусом запила, имбиря сожрала, понимаешь, и утром ни одной опухлости. Слышишь, 30 просыпается? Все. В смысле, да. что это? Да, сейчас. А вытащите меня отсюда. Я больше так не хочу. Что это? Дайте мне другое. Слушай, ну у тебя и стиль поменялся за эти годы. Ну, в смысле, ты я тут прочекала ее наряды Одежды? Да. А, а давай твои посмотрим, Мои ставим. тоже отстой, вот я там, знаю, все, я не понимаю, все. почему мои подруги мне не сказали, что я Так уже... они такие же были, что они тебе должны были говорить. Ты И возьми, открой кажется... этот замечательный портал «Московская тусовка» или что-то. Да. Я каждый раз думаю, слава богу, что я не москвичка. Розовые костюмы, это вообще у меня вот эти джуси кутюр, ты помнишь? Просто у меня они до сих пор, причем они до сих пор есть. Нет, подожди. А ты знаешь... Каблуков не было? Да. А да. Я прилетела так в Лондон Не, ну подожди, что? это без каблука Вот это Нет, в кроссовках так, нормально. Вот эта история была вообще знаменитая Это Нет, когда в нормально. Во-первых, это а бухови, вот кармани, в... костюм а -ка Кутир, кутир кутюр. кутюр Вот это все Во-вторых, мы поехали ребенка из школы забирать, попали в аварию набежали Нет, в если вы меня, меня видели меня. в Питере, как я отвожу детей в школу а, а это что здесь плохого? Я бы сейчас так пошла Что Во-первых, это платье да. Во-вторых, это Шляпа Филипп Трейси сделана ну, единственным в экземпляре. Босоножки. Как я объяснил, что здесь плохо? А это... Я даже не знаю, как тебе объяснить, что здесь неудачно, но как бы... Что? Я замерзла, закуталась в этот шарф, чёртов, а без шарфа было все прекрасно. Ну как Вы, бы у тебя на голове цветок и внизу цветки. И что, цветок много не бывает. Если тебе твой муж принесет и один цветок подарит, ты скажешь, пошел, мама, что-то мне букет нужен. Почему я должна только один? Это вообще прекрасный, мой любимый наряд. Выходила, я ходила, я в таком А вот замуж ты так выходила. На жаре, да, да, да, да, да, вот эти. Я это. же на жаре орала с ним 10 лет, а все кричали, я ж говорила, да, же говорила, что не врала. А Ой, мамули. Вот в этом можно замуж. Да? Да. За Платье есть. Ну. У ну, нас ты пару же кандидатов. всех знаешь. А -а -а. Я всех знаю. Я тебе подборку. У нас, кстати, есть списочек а, кандидатов. Тебе в мужья. Девочки сейчас а, дадут нам Айпом прям... Вот мне прям интересно, как ты, как истинная подружка сейчас поступила. Да. именно я эти фотографии. Я. Конечно, там будут все как бы самые яркие представители. Самые яркие, да? И ты не воспользовалась уже в нет, машине. Да, когда нет. отбирала эти фотографии. <сос> я, я не отбирала, ребята готовили. Я вообще не участвовала ни в чем. Я знаю, что ты готова. Да, сейчас дружбу а будем проверять. <свят> <свят> сейчас бы Нет, проверять а, почему, дружбу. а почему ты сразу с нападками? Я не поняла Я э, отдала это на откуп Я а? не принимала участие не принимала. в подготовке Хорошо. этих героев Поэтому мы сейчас Почему все ржут, когда ты говоришь, что ты не принимала участие? Потому что я не принимала участие Мы начнем, пожалуйста, с самого главного Главного человека В этой стране Владимир Владимирович, тебе нравится? Конечно, очень Привлекательный мужчина, Да, я считаю, что И как мужчина, безусловно Но Я вообще очень люблю мужчин При власти очень. Они какое-то магическое на меня влияние оказывают. Мы знакомы, даже Алексей поспорили Воробьев. один раз с ним, кстати, на фестивале «Жара» поспорили, выиграет ли Португалия чемпионат Европы или мира, уже не помню что, я проиграла ему желание. И, и что? А что за желание у него было? А он, и, он в какой-то момент там, через несколько столов, когда ну, свисток финальный, они выигрывают, и я тебе типа, проигрываю. Он мне через несколько столов показывает. И не могу это показать. Я ему говорю, я согласна, но только вот здесь, прямо, вот, вот, вот. я могу это сделать. Здесь. Ну, ну, короче, так поржали. И но и у него, не нет, но ему... он реально а, очень а, с, ну, с какой-то нереальной такой мужской сексуальной энергией. Угу. Конечно, он может вокруг себя всех завести, вот прям на, на, на это самое. Ну, да, у него, по куча девушек все время. Ну, как бы это правда. Из него прям этот секс прет. Это как бы, ну, от не отрежешь. Ну, опять же, ты, да, по внешности не судишь, но ты с ним по крайней мере знакомая. Знаком. Ваш... Ну, я, у меня прям с ним желание проигранное. Понятно. А Это кто? Егор Крид. Мне нравится Егор Крид, очень. А, Марат, ты что? Это вообще просто. Я, во-первых, ненавижу футбол. А, а, как выяснилось да, спустя много-много да. много лет как, к чему я это говорю мой любимый вид спорта всегда был большой теннис я объездила все турниры все турниры большого шлема, все мастерства я все матчи Марата знаю на кстати, когда он играл не, и мы не были знакомы, он мега звезда не у нас, а угу. вообще он безусловно без Безумно харизматично, кто мог себе позволить а, подойти и сказать, нет, мяч был в ауте. Yeah. С, в свою, в минус в себе. Поэтому, и когда мы с ним познакомились где-то случайно, и ну, что-то слово за слово так абсолютно, и вдруг, когда я стала ему рассказывать, знаешь, до мелочей там, а вот помнишь этот матч, а вот столько сетов, а вот это, вот это, и, знаешь, какой-то момент он так, знаешь, как-то, ну, вышел такой, а ты правда все это смотрела? <смех> <смех> ну, вот а смотрела, я еще это все помню. И просто, знаешь, когда этот был финал Австралии Нопен когда он просто уделал этого, размазал в полуфинале и стал в финале проигрывать. Но он его выиграл, не переживай. Сейчас напряглась. Вот и просто, ну он, конечно, может сделать. Но это это вот это вот человек, у которого вот когда ты хочешь понять, что такое харизм, ткни пальцем Марата Сафина. Вот. Ну нравится тебе твой типаж? Ну абсолютно. он просто мега. Господи, да, да. всех моих знакомых решил сюда? Да, Александр Радулов. Александр Радулов, большой и мой друг близкий. Интересно, я не знала, кстати, этого факта. Мы с Сашкой близко дружили, очень близко. А И сейчас... он мне позвонил в какой-то момент, когда позвонил, сказал, я сейчас кое-что видел, что это. Я говорю, давай о чем-то приятном. Ну, то есть он прям мы, ну, близкие были друзья, он офигенный, вот у него, ну правда, я его очень люблю Ну, как мужика, короче, ты его не воспринимаешь, потому что вы дружили Ну, мы дружили, но я понимаю, что он как мужик, ну, вот он тоже, кстати, с харизмой Он угу. тоже может привлечь к себе внимание вот так в легкую Давай все-таки выберем, на ком мы остановимся Кто нам подходит больше я не могу выбрать кого-то, на ком я становлюсь из этой подборки. Ну понятно, я всех, всех лично знают. Знаю. Ну, то знают. Ну ты первого еще... не знаешь, подожди Перв... Ты не знакома с первым. Да, вот. Ну -у -у. Ну -у -у. Кажется, я могу поэтому... это сделать подборку, что я очень хочу познакомиться. Это, ну это давно уже, я не скрывала этого. Вот. Так, Владимир Владимирович, в чем дело? Вы почему до сих, а сих, ты сих пор не знаете? Владимир он он, конечно, смотрит, он смотрит PeopleTalk, только... ставит и себе лайки. И ставит лайки, комментирует, и толку, я да. знаю. Так mm. поэтому, Владимир Владимирович, обращаемся к вам. Не, да, а вот, мне вот интересно, Очень, как вы это под... Ты вообще знаешь, сколько мне лет? И сколько лет Егору Криду? Ну как вот честно. Какой кошмар! Да, ну вот как вот, и мне просто Даже интересно. не предполагаю, как возможен <с вообще союз таких людей, как бы, с такой пропастью в возрасте. Не понимаю. Ну что, мы приехали? Да. Мы приехали на Русское радио. У сейчас эфир, и в гостях сегодня Настасья и Самбурская. Мы просто приехали тютелька в тютельку за 15 минут. Какая актуальная Вот Вот смотри, я же не знала, что у нас съемка будет именно сегодня. Какая актуальная тема? Какая? А как вы считаете, надо сначала родить, а потом строить карьеру? Ведь часики текут, или же лучше сначала устроиться в жизнь? Это прям по нашему, бы. да. О, а мы сюда идем, да, в студию? Да, но я люблю с, с другой стороны заходить. Слушай, а ты получаешь да. вот этот вот сценарий прямо накануне эфира, то есть ты заранее не готовишься, не видишь его? Нет, почему? Во-первых, это, это не сценарий, ну, это, нет, статистика. Ну, а, это статистика. Это статистика, которая собрана специально под тем Мы, естественно, тему обсуждаем вместе, но она... Угу идет от скорее от нас Но я условно вот, говорю да. что вы какие-то такие вот тезисные вещи статистика вот здесь вот собрана вся статистика угу. по этой теме да? что о чем чем дышит народ статистика инфоповоды угу. ну, вот какие-то истории касающиеся звезд как они к этому относятся как они живут вот и все а дальше уже безусловно что родильный эфир это немножко другой ну, да, хорошо а ты это получила только сейчас заранее ты этого не видела то есть, ты перед эфиром готовишься. Получается. Да. Все. На. Заходим туда. Да. Пойдем. Студия. Это вообще, я считаю, что это очень красивая студия. Она А сейчас очень ты видишь, какая я красивая здесь. Смотри. Сори с какими глазами. Вау! Мне кажется, нужно нарезку просто за сегодняшний день. Несколько раз Юля повторила, какая она красивая. Просто космическая, скажи. Ходила вся высохшая, Какая я красивая здесь. Я просто хочу, чтобы вот все убедились, что я на самом деле такая. Сегодня я просто чуть-чуть не очень. Все хорошо ты выглядишь, не придумывай. Макс, ну что, любите Максим, жаловать. привет, я да. Лаура очень Мне я тоже очень приятно Я, видел я вас вот в вас в тоже видела Я <laughs> тоже <laughs> там <laughs> же видела Это такая вещь, этот инстаграм, ощущение, что ты знаешь человека очень ну, близко да, я, Меня не звали в гости, если что Я просто сама напросилась и, и пришла Вы можете дебютировать. А прям так, да? да. То есть без, У без, нее без, такие э... новости, которые mm -hmm. нельзя читать да, на русском можно. Она мне только такие новости Сегодня целый день Я тебе сегодня рассказывала про Бузову Про то, что ее встретил Дава Потом я тебе сказала, что ей Галична дитя Дела, это важные новости. Нет, Иду Галич, я поздравляю от всей души. Я вообще считаю, что как только она забеременела, она прям немножко даже ну, поменялась. Да? да, абсолютно точно. Слушайте, нет, а, нет, а как нет, вообще нет. тут все устроено? Вот, вот я, нет. Все нет. Нет. я не рулишь, не да, сейчас что делаю? Это ты всем рулишь, да, там, всеми процессами, а ты как бы ему а, помогаешь? <laughs> а, окей. а вот это все техническое делаешь ты сейчас руками. И, да. и, и вот сколько лет ты это делаешь? Вот так вот в общей сложности. Да. 15 Всего, Всего лишь. Всего 15 -й. Я в начале карьеры. Я поняла. Ну, мне кажется, да, кстати, радиоведущие, у них долгая карьера обычно. Они Конечно, там нет. Нас... Да, в морщине, так и есть. Да, так и есть. Очень красиво город. Да, это главное. Так и есть, ты сидишь, как урю. А между прочим, сейчас уже не так и нельзя, потому что у вас уже камеры теперь появились. красивая это ты сюда пыталась такая природная но не природная это а, ну, ну, да но ну, ну, помимо природы тут что-то еще было добавлено не, ну просто я же как бы как это сказать, курс звезды а. прокладываю а. а звезда не имеет права выглядеть плохо она всегда должна выглядеть хорошо вот и а. стараюсь Okay. Ну, такое самомнение. <смех> нет, я просто сейчас Как бы не претендую на эту роль Но как бы Давай с утра все-таки Да, ну, не, не очень, уже все Но ну, это с утра было сделано Мы просто типа с 8 утра ну, ничего, как нет, не не ну, Хорошо, слушай, да. прекрасно Я пользуюсь случаем Мы хотим тебя пригласить к нам Или ты только Нет, нет. почему, я пойду, я пойду. Пойдет? Нет, сегодня... сегодня не, нет, сегодня не, не надо Ну вот себе как себе. Какой курс? Меня бросил мужик. Как это? Сука. Обидно не могу. Серьезно, тебя кто-то может Но бросить? Мне меня, меня, меня оказалось, что меня можно бросить. Коньяк, пожалуйста, я нам. Же... Мы бросим конца. Конца, пожалуйста. Так, пожалуйста, как это? Нет, все, я не буду больше пить. Я больше не могу. Подожди, как это бросить? Слушай, ну ты издеваешься? У тебя что, никогда не бросали, что ли? У меня, ты знаешь, очень мало отношений было в жизни, поэтому как-то два. Меня за год два раза. Прям, да? Так захотелось обнять Мне тоже. Но вот я не знаю, что я как в эти моменты. Момент... Да. Ты сейчас серьезно говоришь? А подожди, а как тебя можно бросить? Мне кажется, ты такая классная. Даже так? Что это за подонок? Мы не скажем никому, потому что о своей личной жизни я предпочитаю не распространяться. Один раз распространялась. Один раз распространилась, и ничем хорошим это не закончилось. Да. Все, да. все хорошо. Ты же знаешь, как бы одна дверь закрывается, другая открывается. Как эти статусы да в контакте? и Хочешь один раз, она всегда уже. Так, ну хорошего эфира. Все, эти могу. Как-то неожиданно мы стали свидетелем... А, расставание Настасии Сапурской с ее, ну, не, не в прямом смысле, но вот как бы нам сообщили об этом. Мы, честно, не готовились к этому. Не Это не по сценарию, если что. Ты э, видела вот это высказывание, там, читала и высказывание алена Водонаев. До меня доносились эти высказывания, но я честно не смотрела и не читала. Я слышала просто, что там она высказалась. Я знаю, что даже в какой-то программе у нас это на канале я там обсуждалось, что-то такое. Но так дословно. Когда туда и пошло все, да? что канала. она прям там сказала, я, честно, не знаю. Ну, я в принципе могу тебе поставить, посмотреть, просто а, она же на этом сейчас очень хорошо <laughs> такой хайп подняла и даже запустила свой канал в Ютубе. Вот у нее, видишь, канал, видишь, миллион просмотров. Вот, а здесь как раз фрагмент Давай прям кусочек покажу тебе Нет, так у нее миллион просмотров Только там, где Эй. она говорит про материнский да, капитал А на остальных уже нет таких. Уже, Ну это ну, потому вот что, что такое ваш хайп, 200. который живет просто Слушай, я можно без хайпа буду ездить Просто по органам опеки И хоть такая, ну вот честно Вот и. ты такой интересный человек, ты говоришь Вот она ходит из программы и выжимает да. Дошло уже, вот знаешь, мы сейчас уже до этого сам И мы с тобой сидим и это обсуждаем Нам да. что, поговорить больше нет? Нет, у нас очень много интересных тем а, интересная тема А потом все удивляются, а почему это становится таким популярным? Ну, потому что даже ну, сейчас ты меня заставляешь об этом говорят, и мы, people talk Люди говорят, так называется у нас сайт а, Понимаешь? Понятно. Хорошо, О, о чем том, мы потому говорим, что, о том, что так о том, называется что этот <с говорит> сайт Только из-за этого. Из этого Я согласна, я вот что хочу сказать Нравится к Алене это делать, Бога ради Вот только пожалуйста у Меня сейчас не надо к этому никак Вот Это ее дело, ей нравится Я это не смотрю, не обсуждаю все Про себя я тебе сказала свою позицию а ты, кстати, будешь себе брать его? На, мне надо еще родить, чтобы его взять. ну подожди, а там с, с какой есть один было. год только? Раньше было а -го ребенка, нет, кажется, это я не знаю не про это. Там у тебя просто взрослые уже дети. Там нет, у меня есть момент. полученный материнский капитал на двоих, де... ну потому что у меня их у меня есть материнский, но тот еще тот. Тот, который тот, старый, да, старый цифры. он лежит? А и ты не пользовалась? Еще пока нет. А куда ты его будешь пользовать? Ну, ну, придумаю еще А, то есть ты еще не придумала, ты все думаешь. Ну, у меня есть этот сертификат, но слушай, его можно использовать для недвижимости, для обучения, для чего, да. Поэтому, ну, ну ты им воспользуешься. Я, я, я это, ты знаешь. Слушай, я, во запасливая, да. <свят> ну, во-первых, говорят, что у меня это в во-вторых, ну, как бы, я не могу зайти в магазин и купить килограмм гречки. Вот если мне там няня пишет, что надо купить гречу, макароны или еще что-то, но она уже давно не спорит, она знает, что приедет самосвал. <свят> я не <свят> да? могу? Нет, я не могу. Ну, я вот прям очень запасливая, Очень. Ты сразу да. все ты сейчас увидишь это да, дома. А дома, да, у тебя да. будет там просто все запасливо. Когда ты зайдешь на балкон. Я пойму, она, да, мне, что мне ты все, все на... говорят, а зачем ты так щепетильно подходила к выбору светильников на этом балконе, потому что сейчас там шкафы и консервы. В общем, не буду изображать, что мы тут только зашли. На самом деле, мы зашли уже какое-то время назад, готовимся к съемке. Юля так всегда выглядит дома, если что. Она примерно так встречает не только гостей, но она так просыпается с утра. У нее просто нормально. Ты мне столько мужиков напоказывала. Просто здесь я показывала мужиков, плюс здесь только мужиков, все классно. Так, я, значит, пришла не с пустыми руками, сейчас я хочу, на самом деле, Артему. Сегодня будет только Артем, потому что Арсений на тренировке а, футбольный. Он придет через полчаса, ну, в общем, надеемся, мы его застанем. Яна тоже тренируется, поэтому подарки буду вручать, наверное, только Артему. А мы тут сейчас ворвемся, это ничего. У вас занятие, Хотите? да? Нет, я, мы что хотим не ворваться знаю, в комнату. Нет. Как я тебе уже сказала, we're really sorry for interrupting. А, как я уже сказала, твоя да. мать не сказала, что вам там нравится. Поэтому я выбирала на свой сторон. Ну, все вкус. равно спасибо. Много как говна, было. судя по всему, но надеюсь, что все-таки что-то понравится. Смотри, сколько всего. Это какие-то игры, понимаешь, интеллектуальные. Я, решила, а, что я что просто ты... скажу, что дело в том, что как бы шкафы уже полные. Да? А -а -а. То есть это, это намек, что я подарила, что-то не нужно. Ты можешь передарить. Почему? Ты же ходишь час на день рождения. У меня вот знаете, склад под столом подарков. Ну, неважно. Есть, найдем, а, найдем. Я, место, я постаралась. У меня ну хоть что-то достань, хоть посмотри вообще, что это. Видишь, это, это для, может быть, не для тебя, а для Арсения. Вот он будет узнавать вот правильные ответы про Россию. Это вот э, какие-то эксперименты. А это Это будет, игры. Да. А, ты уже играл, да? Ребят, ну вот, понимаете, не удивишь ничем парня, у него тут и так все, все, хрень, да, все? Все не то. А может не тебе, может я не ну, понравится, конечно. или Арсения? Ну, Арсению отнесем, Сейчас конечно, хоть игра, изобрази, как бы, счастье, а? что тебе очень нравится. Конечно, все нравится. Все, а все очень нравится. Так, а что ты сейчас делаешь здесь? Сейчас занимаешься, да? Ну, уроки просто делаю, уроки делаю. Просто всего все, лишь уроки. Все, просто всего лишь уроки. А что за уроки Обычный ты делаешь? Мышечка, русский язык. Ah, ты русским занимаешься? Russian. It's interesting paper he's writing, right? Yeah, sports. But you're English teacher, right? Yes. Okay, but why you're learning Russian with him? Oh, okay. We just um, go through the day, and I kind of. Speak English. So ah, okay. Communication. Communication. Yeah, ah, okay. Communication is key. Куда а, ты понял. лезешь? В мои я, запасы? Я, я в твои запасы. Я вспомнила про а. кладовку-балкон, про который ты рассказывала, где у тебя на случай, на Нет, черный день... Я не знаю, ну, тут снять. Снег... Вообще-то замышлялся балконом, понимаешь? Немножко прохладненько, скажу. А это я, кстати, случайно на кнопку нажала, не, на ту. Воды точно. А когда привезли, ее вот так стояло. Я случайно ноль добавила. А вот здесь-то самое главное. Надо вот так заходить. Нет, ну я со своим плечем не Ого! И выбирайте одежду. Это летний сезон. Это летний сезон? Да. Прямо. все ну, это, это не это все это не дальше. Дальше. Ну, естественно, еще дальше есть. Реймун очень доволен, что он Очень удобная гардеробная на балконе. Кому такая классная идея пришла в голову? догадайся с трех раз. Тебе, собственно. Ну, короче, тут вот еще есть. Ребят, если вы хотите увидеть еще? это поближе, то надо... Ну, надо тут еще обувь пролезть. у меня стоит. Вот ее вообще плохо видно. Кость, давай, пролезай. Ты у нас стройный парень. Может быть, Короче, вот удастся? тут еще О, обувь лежит. Нет, кажется, нет. То есть кто-то, кто немного поправился, здесь не пролезет. Да, Ой, а тут это что у нас? Короче, а вот что это такое висит тут? А, это мои сумки летние да. висят, кстати. Вот. Серьезно. Знаете, вот это, да, вот здесь а лежит... такое... Юль, а бывает а такое, что ты забыла про вещи, да, тут вдруг вот, увидела да, и вспомнила не о ней? Или ты все помнишь, что у тебя там лежит? Да нет, конечно. Как это можно вспомнить? А давайте я вам Идем дальше. Я туда не могу, извините, пролезть. Я уже тоже. Вот тут еще... Книги есть. Ну, короче, книги. А. Это которые ты прочла или дети прочли? А чего? Это которые ты прочла а, или дети? прошли. Ну, Я таких <с кладовок, делаю балконом. Какие тут книги? Какие тут книги? Ты понимаешь, какие? А Тут книги, кстати, а ты давай быстро достань, подари людям, Вот. фанаты твои Юля. собрались <смех> Юль, это ты сама это покупаешь или это тебе дарят? Что? А... Алкашку такое количество Ну что-то дарят, что-то покупают а Я вообще на самом деле люблю, знаешь, вот они часто делают, Ну мне нравится их коллекционировать Потому что очень часто в разных городах, господи, в разных городах, в разных странах, по-разному упаковывают. Ну поняла, да или мой шандон, или вдову клеко. Ой, я здесь. Короче, а что тут? А проще, тут опять конечно. мои вещи. Ребят, здесь просто я вам хочу сказать, что, ну что я тебе говорю, реально что это кладовка. Вот у тебя мать. даже какие-то супер там сапоги есть Там, а, ну конечно, вот в этих сапогах я вообще в Лондон прилетела. Вот это две истории. То у меня это есть это те прикольные. самые те Теса... О, ребята. Что это ты очень... начин... Не начинай! Я в них прилетела в Лондон, стою в розовом костюме вот в этих розовых сапогах с укладкой. А вы даже не пройти флюорографию в аэропорту? Что? Вышла мне, Андрей, говорит, типичная жена футболиста прилетела. Короче, а вот а вот с этими была тоже смешная история с пагами. Только попробуй что-то сказать про них. Видала? Какие? Ты хочешь да сказать, что это не модно? Ну вот давай, скажи. Нет, ну это, кстати, подходит глазам. Это не просто глазам подходит, это еще и модно очень. Почему-то дырка. Я не знаю насчет моды, но глазам тебе подходит. Но это модно сейчас. О, у тебя люди больше знают, чем ты. Они просто хотят тебе понравиться. Нет, это просто реально сейчас. Ты понимаешь, сколько лет? А что он лежит, тебе реально подходит к глазам? Ему знаешь, сколько лет? -э -э ему 15 лет. 15? 15 лет. Что, хорошо сохранился. А такой. вот сейчас опять это модно. А, это, это сапоги. Когда Юля говорила у -у. о том, что она ничего у не выбрасывала. У меня коллекция дает, обувь, я обожаю обувь. обувь. Я я обувь. Я Гораздо знала, больше, чем... Ча... Ой, эти выкричь. вообще сапогам Сколько лет? <свеч> это были мои первые в жизни дорогие. Ну, такие прям дорогие сапоги. Я их обожаю. Это магазин. Не знаю, как это открывается. <свеч> Сразу видно, что... что да, что они так? стоили... Ну, наверное, тысячу евро точно стоили. Какая у тебя самая дорогая вещь в гардеробе? Самая дорогая? Ну, из прошлой жизни, если что-то. Я не, ну, не, не знаю, что мне дорого. Платье, наверное, какое-нибудь. Боже, это какие-то все... Что? Вот в сейчас вот они... Кто? Это опять модно, скажите ей. А, вот это мои любимые. Я в них ходил на концерт в Лондоне. А... Какая у тебя классная ассоциация. Ты представляешь, я все помню еще. При этом. Ты помнишь, это вот да, эти в крутые... Это, ну, вот эти, смотри, какие. А, понимаешь, когда зато все внимание обожают. Просто, ты понимаешь, у меня даже в те годы таких не было. Я не говорю про эти годы У тебя денег не было, а я хорошо. Зажиточная. я даже Да, подожди ты. Здесь же в зажиточные годы у меня таких не было. Да самый прикол в них в чем, смотри. Я вижу, что прикол, там нет каблука, и он да. внутренний. и как будто бы ты... А что, я в них не влезаю? Они сели. Я же тебе говорю, обувь и вещи садятся. Касточка! Да что такое? Они как бы намекают, Юля. Знаешь, какой лайфхак самый главный? Чтобы влезть в обувь, надо ноги кремом намазать, ты же знаешь. Да, это и там. О, все, чтобы я не влезла. Да никогда. Класс, скажи. Нет. Ну что нет? Ну мне не нравится, я могу сказать, мне не нравится. А что такая маленькая? а я такая маленькая, потому что там сколько сантиметров? посмотри, какой клевый каблук, вообще всем видно. Давайте, голосование, мальчики, кто за, кому нравится? 50 на 50, руки, руки. Нравится. Мужикам нравится. А я ничего ты не понимаешь. Юль, я реально не понимаю, но я никогда не одевалась для мужиков. Дело в том, что у меня многое. О, боже. С таким каблуком! Юля, это твоя комната? Это нет. О! Еще одни такие есть. Еще есть. Ими просто можно этот. А у меня еще были такие точно. У меня еще такие четкие. Они новые, кстати. Ты их не носила даже. Нет. А вот, смотри. Это вообще просто. Это дольче Габана, да. О, дольше Габана. Да. Они все, кстати, денег много стоили. Вот, тут даже есть цена, между прочим 520 евро. А вот такие, смотри. Всякие интересные. Слушай, а зачем тебе вот нужно что? вот это вот зачем? все копить? Вот, это а вот А что я коплю? Вы понимаете? Тут Но тут это сразу... не выходит, что вот эти я люблю, я их ношу все время летом. Красиво. <coughs> Какие-нибудь стремные хотел тебе найти, так нет, все красивые. Это еще один. Сейчас тебе найду крокодилы, крокодилы, крокодилы. Тут вообще ой, мамочка. А, ну вот эти я любила. Ну, было, реально, но это, было. это реально просто, это, это похоже такие вот прям стриптизерские немножко, нет? А почему в этой комнате? Это чья комната? Это Янкина, комната. Янкина. А почему у бедолаги О, Яны твои Смотри, вещи? какие красивые. Да, ну вот эти, конечно, супер. Правда красивые? Они, нет, они, кстати, нарядные, особенно... Это новые. новые? Ну, вот где-то им, наверное. Нет, вот эти мне нравятся. Ага. А ничего, что я сижу в одном сапоге? Это Шерв... Шервина. А, -а, -а. а, я с ним познакомилась в Лондоне, он торчал в витрине магазина. Он же дико прикольный мужик, Кра красивый, модный, в возрасте такая синяна красивая, классный. И это мой любимый мой любимый дизайнер. Ну, просто его надо выворачивать, когда вешаешь. А -а -а. Дело в том, что я это платье ни разу не И да. носила. Да, сейчас, я так понимаю, это все в моде. Ну, единственное, что сейчас это, ну он очень дорогой. Mm -hmm. Очень да, он дорогой. А тогда ну я как бы тогда могла себе это позволить. И то ты видишь, я как бы не особо там. Почему ты тогда говоришь, могла себе позволить, ты сейчас тоже хорошо зарабатываешь? Ну не столько все равно. Ну понятно, что сейчас просто ты сама считаешь деньги, потому что ты как бы сама... Я тогда считала. Ну, я имею в виду, что... Нет, я тогда считала деньги. Послушай, я тогда считала деньги, считала их очень хорошо, и не скупала ну, то, что могла скупать, если честно. Мы не летали нечестными самолетами, не скупали часы, бриллианты, вот это все, потому что ну, я понимала, что когда-то карьера закончится, надо накопить you. все. Ну, короче, я накопила, карьера закончилась, только я их не трачу. На что ты больше всего сейчас денег тратишь? Первая статья расходов — это образование детей. Это номер один. Но ну, больше школы, всего. Школы, это... университеты, дополнить всякие кружки, да. вот это все. Кружки, занятия, это самое первое. Второе, это, путеше... ну, путешествия, поездки куда-то. Ты как-то заранее <coughs> себе откладываешь какую-то сумму на эти поездки? Да. да. На поездки я каплю. Кстати, у нас у нас Чего? еще не охваченная комната Арсения, мне кажется. А вот он. Я тебя видела только что. Хрюндель, ты где? А ты прячешься, да, тут? Ты прячешься? А ты привет. привет! Привет, как твоя тренировка прошла? Хорошо. А ты был на фристайле, да? Что делали? Что такое фристайл? Он стал заниматься еще фристайл Станцы? футбольный. А -а -а. Нету. Ему очень он попросился сам. А что такое фристайл футбольный? Что это, Арсений? Я не очень понимаю. Может? с мечом. И что мне надо сделать? Так ты просто стоишь, что мне надо сделать? Наш этот мяч вот так вот положить, чтобы он не упал. Ну это не скучный баттл, что тут делать-то? Так а вот сейчас будет весело. Вот давай. Вот. начнем с простого. Давай, что с простого? Ну. Ну вот, ну, не так... касаясь. Не касаясь. Ну, это вообще. Пола. Легко, да? Да. Давай. Но не один раз. <глушные> не один раз. Видел? Не касаюсь. Нет! Не она... касаюсь пола, понятно. Видал? Ты даже не протичена не, не прочекай. Что я не должна тебя чекать? Давай. Ну давай. Ты тоже знаешь, чеканешь так себе. Ну да. Ну а ты вообще чеканить не умеешь. Сейчас нас смотрится на мои пальцы кривые. Точно без мужика останусь. Мне кто-то когда-то сказал, если бы а, выбирали, а, типа, жену по, пальцу, по пальцам на ногах, тебя никогда не выбрали. Слышите нормальные пальцы. Ну, же я ношу каблуки с детства. И не всегда своего размера. Меньше, больше. Давай. Ну, я не знаю. Все. Давай, последний раз я сделаю, все. Сейчас как начеканю. Давай. Давай. Сейчас. Раз, два, три. Погнали. Не, не получилось. Потому что надо полегче. Не вот так вот. А ты, а ты вот так вот делаешь сразу. Что? Ну, ты же я знаю как. Ну, смотри. Можно покажу? Ну. Ты же ногу не вот так вот делаешь, а, а он улетает тогда да, вперед. Да. А как нам делать? Вот так вот. согнутой ногой. А, да? Логично, ну давай. Согнуть тебе надо, да? Вот так вот. Не помогло. Все. В Барсе была игра? И чего? Не очень? Проиграли. Ну и ладно, ничего давай. страшного, слушай. А ты забил? М? Там был 1-0. Вы проиграли 1-0? А что такое? Нет, не один ноль, одиннадцать 11 одиннадцать один ноль. А да? А что это за команда? Вы проиграли со счетом одиннадцать один, да? Значит, а что это за команда попрошу мне просто интересно, с которой вы играли, почему у них они так забивали много? Так не знаю. Или у вас вратарь просто не очень бил? Нет, вратарь был нормальный. Ворота дурацкие, видимо. Не. Дырявые. Не знаю почему. Ну, ничего страшного, бывает. Конечно, бывает. Будет еще много побед. Надо еще уметь проигрывать. И да. только выигрывать. А ты нам потом покажешь свою комнату? Да. А жабу? Да. О, у тебя есть жаба? Да. А, обалдеть. Какая жаба? Лягушка. Ну, прости, извини. Все, открыл. А как ты ее назвал? Капелька. Нет, а до этого как ты хотел назвать жабу? Не пу пушистика. Ну, короче, это просто... Пушинка? Ну, нет, пуш... ну, короче, ну, жаба же лысая, лягушка, а он, типа, она будет пушистиком или беляночкой, Так нет, это я так ящерицу хотела. А, точно. Вообще, напутала, даешь. Обалдеть, это машина? Да. Это у тебя... Ой, какая она крутая! Да. А мне вообще очень нравится. Видишь, здесь можно всякие... залезать. Ну, конечно. Там, конечно. А это вы прям специально сюда ее там да. Изгота... изготавливали, да? Да. Круть. вот смотрю, тут есть рыбки, да. а вот она лягушка. А здесь кто-то да. тоже жил. Кто здесь? Две улитки. Две улитки? А да. тут вот э, такая... Ой, какая она страшная. Только попробуй. Лягушка. А почему она желтая? Почему? Это Альбина. Видишь, у нее лампа специальная. Это Альбинос. Она Альбинос, поэтому она желтая. Она должна быть зеленой, Знаешь, Ну просто это другая мутация. Любимое место в квартире – это кухня и холодильник. Юля? А. Ну, покажи мне твой холодильник. Ой, как все у вас аккуратно тут лежит, я смотрю. Так, да. ну что, Через признавайся день. честно, чья еда? Это ты все это ешь или это я не Ты любишь такие маленькие помидорчики? Так, подожди-ка, подожди, не закрывай. Так, ну что, здесь сыр сливочный, просто творог, там песто. Так, это конфетки тут, шоколадки. Тут какая-то рыба копченая. Это чья? Не знаешь. А ты ешь вообще дома? Да, но редко. А ты готовишь вообще сама? Я ты... очень вкусно, это так все говорят, я готовлю. Но сейчас а... нет. Чего? Помнишь? <с Колбаса <с докторская. Докторская. И да. не только, там много колбас, Помнишь? Тут вот есть сосисочки. Помнишь это, мам? Я то помню. Что? Да. Прикол. Так, а, вот мясо. Из это конина, нет? Нет, это еще что-то. Волдебист или что-то такое. Угу. Это, это, из, это из Африки. А, это из Африки да, привезла? Да, Обалдеть. Да, да, а да, как это, да. это есть? Надо готовить? Это хамон. Нет, это, нет. ну как, берешь и ешь. А, то есть не надо готовить, нет, просто это как готовы. вяленое. Или как это? Да. Так, а здесь у тебя... А морозилка. Тоже а мороз много нет. запасов. Ну, я же тебе говорила, я без запасов не могу. Да, тут все серьезно, друзья. Грундились. Да, можешь вот так боком стать? Да, здесь. Пельмени. Разных видов. На всякий случай. Мясо, пельмени. Короче, тут народу солдат. Я вам так скажу, что здесь, в принципе, если большая компания... Тут от... все могут наесться? Да. Давай. Мы играем в ассоциации, тебе сейчас нужно посмотреть на картинку и сказать, с чем у тебя либо человек ассоциируется, либо, может быть, какая-то история с ним связана Ну, вообще, с Сашей у нас отличные отношения, и я очень люблю все съемочные дни с ним, потому что мы столько ржем с ним на съемках просто все время Ну и как, в общем, добрый человек Да Димка а Димку я, <смех> сейчас как это скажешь, баба, <смех> Димку я очень люблю, он очень клевый, он невероятно, а, сейчас скажем он какой-то очень душевный, <смех> Губерниев, ну что, <смех> клевый, классный, всегда за меня на моей стороне, <смех> <смех> да топит, топит за меня, <смех> <смех> ну вот, и как uh, партнер хороший, ну, когда работаешь вместе. <смех> Комфортно с ним. Ну, no, клевый. Дженнифер Анистон. Ну это правда. Даже я уже один раз выложила недавно фотографию, обложку журнала, где она да. и написала, очень красивая. И в комментариях, да, вы такая красивая, классная. Ой, вы здесь так на Дженнифер Анистон похожи. Твоя любимая. Твоя любимая, ты понимаешь, что даже Арсений не знает об этом. Ну-ка, давай испоим девочку мою. Где-то в поле стелится не найти теперь нигде твои берега и теперь искать тебя милая любимая девочка моя ты была права. ты достала даже ребенка да, с этой песни ему ставила все время вот все что есть самое лучшее у меня ассоциируется с этим человеком отличный отец фантастически просто муж друг артист. А, а, а сын, mm -hmm. <свят> мамы <свят> брат, ну, не знаю, может быть, ну, у меня, я, я не могу вспомнить ни одной а, некрасивой истории или какого-то негативного момента, честно. Хотя я знаю а, именно очень много лет. Mm -hmm. еще до того, как я, ну, как бы пришла вообще в, в этот мир. А ты что, <свят> любишь этого исполнителя? Да. <свят> У вас семейная, что ли? Он очень смешно поет песню, а когда, ну, с матными словами. Да. Очень Другие смешно. слова используют. Это. Это хочет денег. <связь> Подвигивая на да? слове, которое нельзя употреблять. <связь> да. Ребят, у вас есть возможность выиграть обе книги, поучаствовав в нашем конкурсе. А, вернитесь немного назад в нашей программе, и посмотрите, в комнате Яны мы смотрели гардеробную, и там были босоножки. Юля смотрела все свои босоножки, доставала их, но нам интересно, какое количество босоножек вы насчитаете, и тот, кто правильно назовет как, это количество самым первым, тот и получит обе книжки с автографом Юли. А ты тоже решила записаться, да? Ну, ну да, и Арсению предложила, пусть он тоже поучаствует, лепту внесет. Юль, ставьте лайки там ну, как это я подглядела нет, как блогеры нет, говорят нет, там, надо, что, ставьте чтобы лайки красный и подписывайтесь на канал молодец и чтобы скажи еще чтобы красная кнопка стала нет, серой красная кнопка должна быть серой вот сейчас вот видите это значит что что красная кнопка должна стать серой и обязательно ставьте колокольчик о, молодец что вот, это? вот, вот знаешь продвинутый это ты, ты. а я а причем я да я не yeah. то что утску ну и что я могу сказать конечно на самом деле если вот так вот не поездишь с артистом с известным человеком так скажем день не проведешь с ним не поймешь на самом деле какая-то сложная профессия сколько она отнимает сил времени энергии потому что например тот день, который мы записывали Юлю, мы буквально с 8 утра до 9 вечера провели с Юлей, а Юля поехала еще дальше. И так каждый день, поэтому это вызывает огромное уважение. И весь тот успех, который есть, он не просто так нам дается, а вот как бы, когда ты так пашешь, другому быть не может. Вот.